Друзья, это очередное Немиркин видео. Большое спасибо за то, что вы здесь. С вашей помощью и поддержкой мы можем преуспеть в нашей миссии – сделать психическое здоровье и психологию более доступными для всех. Так что спасибо вам. А теперь давайте продолжим. Всем нам в то или иное время приходится сталкиваться с отказом. Это неизбежный факт жизни – иметь дело с отказами, неудачами и разочарованиями. Может быть, вас отшила ваша влюбленность, или вас не взяли на главную роль в школьном спектакле. То, как вы справляетесь с отказом, отражается на вашем характере. То, как вы справляетесь с менее чем идеальными ситуациями в жизни, очень важно. Хотя это может быть трудно, и ваша самооценка может пострадать, существуют здоровые способы справиться с отказом. Вот 10 способов. Первое. Примите ответ. Вы думаете, что у вас есть отличная идея для вашего группового проекта, но руководитель группы слишком быстро отверг ее? Или вы когда-нибудь приглашали свою вторую половинку на свидание, а они вам отказали? Когда такое случается, вашим первым побуждением может быть попытка убедить человека сказать «да». Но лучше всего уважать и принимать тот ответ, который он вам дал. Не давите на них, чтобы они изменили свое мнение или дали вам второй шанс. Потому что даже если вам удастся убедить их, вы застрянете в среде, где этот человек не захочет вас видеть. И тогда среда или ваши отношения с ним могут стать токсичными. Второе. Дистанцируйтесь от ситуации. Случалось ли вам переживать по-настоящему тяжелый отказ? Отходили ли вы в сторону и успокаивались? Или вы шли вперед и пытались сразу же разобраться с ситуацией? Исследования показывают, что отстранение от проблемы для удовлетворения своих эмоциональных потребностей является здоровым механизмом преодоления трудностей. Такая здоровая дистанция также помогает снизить вероятность появления навязчивых мыслей. Если вас отвергают по телефону или за компьютером, отдохните от электроники. Перейдите в другую комнату, нежели та, в которой вы получили новости, или выйдите на улицу. Если вы физически не можете уйти, или если публичный срыв может привести к панической атаке, постарайтесь мысленно отстраниться от отказа, сосредоточив всю свою энергию на настоящем, пока вы не сможете уединиться, чтобы переработать свои эмоции. Номер три. Позвольте себе чувствовать. Очень важно позволить себе чувствовать свои эмоции, даже если вам кажется, что вы слишком остро реагируете. Длительное эмоциональное подавление может привести к эмоциональной репрессии, а это может стать причиной плохого физического и психического здоровья, повышенного стресса и, возможно, депрессии. У каждого человека разный уровень эмоциональной устойчивости, и его реакция на определенные ситуации зависит от состояния его психического здоровья и других жизненных факторов. Например, резкий отказ с большей вероятностью вызовет депрессивный эпизод у человека с клинической депрессией. Вы можете испытывать чувство вины, смущения, печали и гнева в ответ на то, что вас отвергли. И это нормально. Номер 4. Проведите время с друзьями, семьей или на терапии. Вы когда-нибудь чувствовали себя обиженным или потерянным, когда имели дело с отказом? Разговор о ситуации с тем, кому вы доверяете, поможет вам лучше ориентироваться в своих чувствах. Проведение времени с друзьями или семьей может повысить вашу самооценку и помочь вам выйти из себя. Особенно, если вы испытываете ненависть к себе или сомнения в себе после неприятного отказа. Когда вы переживаете такую боль, вам хочется, чтобы вас выслушали и посочувствовали. Поэтому постарайтесь установить границы и сообщите о своих потребностях людям, с которыми вы проводите время. А если вы проходите терапию, то разговор с психотерапевтом также является отличным способом помочь вам пережить чувство отказа. Номер 5. Займитесь тем, что вам нравится. Есть ли у вас любимый инструмент, на котором вы любите играть, любимый фильм или сериал, который вы любите смотреть? Нравится ли вам прогуливаться по окрестностям или по пляжу? Занятие любимым делом может отвлечь вас от боли и отказа и напомнить вам, что ваша жизнь имеет большую ценность, чем просто недавно упущенная возможность. Легко приравнять свою ценность к работе, любимому человеку или личному успеху. Когда вы делаете что-то, что приносит вам радость это помогает вам сосредоточиться на других аспектах себя. Вернитесь к старому заброшенному хобби или займитесь новым. Если вам нужно отдохнуть от любимого хобби, потому что оно было связано с отказом, вы всегда можете попробовать заняться чем-то похожим вместо него. Например, вместо игры на скрипке вы можете просто слушать классическую музыку. Номер 6. Практикуйте заботу о себе. Уход за собой – это отличный способ восстановить уверенность в себе, если ваша самооценка пострадала из-за отказа. Отказ может заставить вас сомневаться в своей компетентности или своей ценности. Забота о себе выглядит по-разному в зависимости от того, кем вы являетесь. Забота о себе часто изображается в виде милых приятных вещей, таких как поедание мороженого и принятие пенной ванны. И хотя эти приятные вещи безусловно могут помочь, забота о себе также включает в себя заботу о своем теле. Ешьте в обычное время, пейте много воды и регулярно занимайтесь спортом, чтобы выделялись эндорфины. Но если работа дома кажется вам сейчас слишком тяжелой, то даже такое малое дело, как встать в постели и одеться на день, все равно является хорошим началом. Если вы относитесь к тем, кто не страдает от неприятия, забота о себе может выглядеть так. Не забывайте оценивать свое самочувствие и делайте перерывы в учебе или работе, когда это необходимо. Номер 7. Работайте над собой. Самоанализ обычно следует сразу за отказом. Если человек, группа или организация, которые отказали вам, дали вам конструктивную критику, изучите ее и подумайте о том, чтобы включить некоторые из их советов в вашу следующую идею, просьбу или заявку. Если они не предложили никакой обратной связи, постарайтесь определить, не кроется ли часть проблемы в вас самих. Возможно, у вас есть страх неудачи, и в этот раз он взял верх над вами. Может быть, у вас была действительно хорошая идея проекта, но вы так нервничали во время презентации, что не смогли ее правильно выразить. В этом вам поможет тренировка перед друзьями и семьей, чтобы чувствовать себя более комфортно перед публикой. Или, может быть, вы достигли своего личного максимума, но все равно получили отказ. В таких ситуациях не забывайте и гордитесь достигнутым прогрессом и продолжайте работать над совершенствованием себя и своих навыков. Номер восемь. Извлеките уроки из этого опыта. Несмотря на боль от отказа, всегда есть чему поучиться. Даже если это просто добавление их в список того, что вы пережили и проработали. Возможно, вы узнаете, что еще не были готовы к этой возможности. И вам нужно развивать себя, свои навыки и образование, прежде чем пытаться снова. А может быть, вы узнаете, кто в вашей жизни поддерживает вас в трудные времена. Такой способ справиться с отказом может быть трудным, потому что вы связываете хорошие чувства с человеком, работой или возможностью, которую вы потеряли, и бывает трудно быть объективным. Но извлечь что-то из этого опыта и вырасти из него – хороший способ не позволить отказу определять ваше будущее. Номер девять. Рассматривайте отказ в контексте. Хотя вы не должны преуменьшать свои эмоции по поводу отказа, вам может помочь рассмотрение этого события в контексте. Составьте список того, что вы потеряли, получив такую возможность. Затем посмотрите, какие из этих вещей уникальны для данной ситуации, а какие можно найти в других возможностях или из других источников. Подумайте и об отрицательных сторонах упущенной возможности. Возможно, чтобы воспользоваться упущенной возможностью, вам пришлось бы жить в городе, а теперь вы можете переехать поближе к природе. Слишком часто мы романтизируем то, чего не можем иметь, и превращаем это в сожаление. Но если вы найдете время, чтобы пережить потенциально травмирующие события, такие как отказ, когда они происходят, и поразмышляете над прошлыми отказами, это поможет свести к минимуму навязчивые мысли, которые могут удерживать вас в будущем. И номер 10. Изучите другие возможности. Когда вы зацикливаетесь на отказе, вы упускаете новые возможности. Используйте свои прошлые отказы для поиска новых целей и опыта. После того, как вы оценили, что вы надеялись получить от человека или организации, которые вас отвергли, выделите несколько минут в день для изучения новых возможностей. Эти новые начинания могут сильно отличаться от тех, которые вы упустили, и это нормально. Пока ваши потребности по-прежнему удовлетворяются, важно рассмотреть все варианты развития событий и выбрать тот, который подходит вам больше всего. Как вы справляетесь с отказом? Думаете ли вы, что один из этих способов, упомянутых в видео, поможет вам справиться с этим? Не все из этих способов могут подойти вам, поскольку все мы по-разному справляемся с разными вещами. Но выработка здоровых механизмов преодоления, беседы с надежными друзьями и родственниками или обращение к психотерапевту могут действительно помочь вам справиться с отказом. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео, если оно помогло вам, и вы думаете, что оно может помочь кому-то еще.